А я еще консультант. Вот кто меня может проконсультировать не в зале? Как-то не надо снимать. А в подсобное помещение есть у вас дома? Я вас искал. Но мы не печали, ничего не говорили. Я в зале находилась, вы зашли так, в помещение. А... Да, ну, я, я вас не увидел, я вот искал, искал, видел, что вы фотографируете. Вы подскажите, пожалуйста, вот у вас здесь вот ценников масса, которые называются уральские пельмени. У -у -у. Сейчас мы их снимем. Уральские, все, все они уральские, я вот какие не пытаюсь найти, вот. а, они все уральские, а где вот пельмени, допустим, вот, шафран. Ну, пожалуйста, извините пожалуйста. Так, следующий, шафран. Да, да, да. Шафран. следующие пельмени, вот я хотел бы увидеть, вот горячая штучка. Я вот не могу найти, нет, я вот нет, стоялась. Да? А где они лежали-то у вас Рого есть или да? они. А, а -а -а -а. У вас и на складе тоже нет? Нет. Вы поэтому не выкладываете, да? Папки, да. Понятно. А вот эти вот пельмени, буль... Буль... Бульмени, уль красный. Где вот они? Ценник. Тоже не могу найти. Такое ощущение, что здесь, здесь очень много лишних ценников. Возможно, я не прав, конечно. Но да, мне, да, как, мне как покупателю просто вообще непонятно абсолютно. Вам нужно, нужно узнать, сколько они стоят. Конечно. Просто я хочу а знать, да. сколько стоит товар, который выложен. Так ценника нету, что ли? Сделаете? Давайте сделаем цену. 82. Отлично. А подскажите, пожалуйста, почему у вас нет менеджера вообще в зале? Я вот ходил, сейчас снимал ни одного, кроме вас. Я не застал вот как в подсобном помещении. А кого вам ну, кто бы подсказал мне по у ценам? Нас кассиры, на кассе То есть я должен как бы взять и на а кассе узнать? Понятно. А на какие пельмени у вас еще ценников нет? Надо посмотреть. Ну, да. Вы можете сказать там, на 10 пачек пельменей? Ну, конкретно я не могу.